Ну, я скажу так, что они нас за людей ну, не считают, ну, за пушечное мясо, за карандашик, оливец, ну, стерся, та и слава Богу. Им, чтобы звание, деньги и тому подобное, а то, что люди умирают, ну, просто так, идучи непонятно куди не мощи, во-первых, С и во тому подобное Даже вот в останний момент не дали возможность откатиться То есть до последнего То есть никакой поддержки ничего не, не было. было ваши ребята зашли на позицию Ну нас взяли Очень много 200-300, из-за того, что ну, руководство, я же опять повторюсь, отправляет на убой, плохая эвакуация и не слушайте то, что говорят, что вот не спасли там, и тому подобным, они не хотят, С сами на наше руководство не хотят. То есть получается потери колоссального у вас? Да. Total